Начинаем созидать. Вот так мы стягиваем проросшую часть фундамента. Ну, на всякий случай. В самом деле она находится на том же фундаменте, что это основание. Очень желательно все это стянуть. Стягиваем все это, все процентованные лучше. Сверху мы еще на всякий случай положим листок гидроизола, хотя его лучше было положить намного ниже, чтобы он не имел нагревания. Потом мы кладем тонкий гидроизол в потому что мы предварительно еще один положили на прирощенную часть, а по той части фундамента гидроизол уже имеется.